Описание переменных полезно всегда, при решении любой задачи анализа данных. Но если цель построить объяснительную или прогностическую модель, то описание изучаемых переменных абсолютно необходимо. Мы уже знаем, что наши переменные являются количественными. Посмотрим на их распределение. Сначала список выводит числовые статистики. Они полезны, но не так принципиальны, как формы распределения. Поэтому сразу переходим к гистограммам и бокс -плоту. Целевая переменная смещена в сторону нижних значений. То есть большинство фильмов имеет мало оценок или не имеет их вообще. Распределение смещенное, значит, несимметрично. То же самое мы видим на бокс-плоте. Причем бокс довольно-таки низкий, то есть разнородность внутри бокса низкая. Она компенсируется большим, очень большим количеством подозрительных значений и выбросов. Выбирая в дальнейшем метод, с помощью которого будем строить объяснительную модель, очень важно учесть то, насколько разнородно ваши переменные, есть ли в них выбросы, есть ли смещение. Посмотрим на предикторы. Первый год. Мы видим здесь распределение гораздо более симметричное, хотя все-таки смещенное в сторону более поздних лет. То есть... На сайте МДВ больше фильмов, которые недавно вышли по сравнению с числом фильмов, которые вышли более давно. Бокс гораздо более вытянут, то есть разнородность для этих 50% наблюдений гораздо выше. Имеется смещение медианы к верхнему концу бокса, к верхней границе бокса и сам бокс немного смещен к верхней границе диапазона наблюдений. То есть некоторые смещение присутствует, но отсутствуют подозрительные значения и выбросы. Такая картина гораздо лучше для большинства методов, может быть, даже для всех методов построения объяснительных и прогностических моделей, чем такая картина. Идем дальше. рейтинг критиков, распределение по сравнению с остальными гораздо более похоже на нормальный и симметричные. Хотя кажется, что некоторая скошенность права. И бокс-пол демонстрирует симметричность и медианы внутри бокса, и самого бокса внутри диапазона, и чуть-чуть подозрительных значений. Тоже хорошая картина для дальнейшего анализа для дальнейшего построения модели. Количество лицензий критиков снова возвращает нас к картине смещенного в сторону низких значений распределения. Смещенные, несимметричные. Разнородность средняя среди наших переменных средняя. И опять-таки подозрительные значения и выбросы. Чуть более смещенное влево распределение у переменной количество номинаций. Менее разнородное, больше подозрительных значений выбросов. И примерно то же самое для количества наград. Не буду комментировать. Итак, перед нами 6 количественных переменных некоторые из которых имеют более симметричное распределение, некоторые менее симметричные. У некоторых есть выбросы, у некоторых нет выбросов. По некоторым разброс больше, по некоторым меньше. Какие методы из простых, базовых для социологического анализа данных могли бы подойти при таких переменах для решения нашей задачи? Во-первых, коэффициент корреляции Пирсона. Мы могли бы искать парные связи между каждым из пяти предикторов и целевой переменной. То есть, например, связь между годом выпуска и числом пользовательских оценок. Получилось бы пять коэффициентов корреляции отдельно. Если же мы хотим рассмотреть влияние пяти предикторов на целевую переменную суммарно, если к тому же мы хотим узнать, как изменение каждого предиктора меняет целевую переменную, то есть условно увеличение у фильма количество наград на одну, к какому приросту или падению числа оценок пользователей приведет, то коэффициент корреляции Пирсона нам не подходит. Он не позволяет решить такие сложные задачи. Поэтому вторым вариантом выступают из простых методов линейная регрессия. Линейная регрессия тоже работает с количественными переменными и для нее желательно чтобы переменные были разнородным симметричным без выбросов наши переменные не идеальны для линейной регрессии но мы все равно попробуем и по факту посмотрим насколько Недостаточное качество исходных переменных повлияет на качество итоговой модели. И решим, подходит нам такой вариант или не подходит. Прежде чем строить любую математическую модель, полезно посмотреть на искомую зависимость глазками. То есть построить какие-то графики, если это возможно. В нашем случае это возможно, потому что по сути, мы хотим узнать, как 5 x, или предикторов, влияет на y, или целевую переменную. И можем построить 5 графиков. Если бы x было бы 100, это было бы затруднительно. А у нас их 5. Поэтому построим. В списке эти графики можно вызывать разными способами. Самые... Богатый инструментарий находится в кнопке Craft Chat Builder. Выбираем Scatter. dot и опцию Simple Scatter. На ось Y помещается целевая переменная всегда, а на ось X то, что на нее влияет. Таким образом, количество пользователей, поставивших оценку, размещается по оси Y, а, допустим, рейтинг критиков по оси X. И можно попробовать запустить как есть. Мы получили вот такой график. Ну, не то чтобы он в явном виде демонстрировал имеющуюся закономерность. Мы видим, что большая часть фильмов находится в этой области, вдоль горизонтальной оси. Что здесь есть некоторые скопления, а здесь более разрежены. В целом формируется некий треугольник, который как бы намекает, что, наверное, у нас есть положительная зависимость. То есть с ростом рейтинга от критиков растет и популярность фильма. Есть ли возможность сделать этот график более информативным с точки зрения искомой закономерности? Да, даже несколько таких вариантов имеется. Первый вариант — два раза кликнуть на графике и попросить вывести бины. То есть заменить кружочки, которые соответствуют каждому фильму, на кружочки разных размеров или размеров. Разные интенсивности цвета, которые демонстрируют большие или меньшие скопления. Вот, допустим, маркер size мы оставим, применим, закроем, посмотрим. Не самый информативный вариант. Мы видим, что да, вдоль горизонтальной оси. Большие кружочки в остальном точке. Закономерность все еще не очевидна. Попробуем второй вариант. Вместо точек поставим средние значения. Условные и средние. Сейчас объясню, что такое условный и средние в нашем случае. Но чтобы это запустить, сначала давайте поменяем здесь value на мин. Причем, если бы зависимая переменная была бы Порядковый, например, в базе. И здесь. То опции мин средняя не было бы, потому что среднее нельзя применять для порядковых переменных. Но в базе у меня эта переменная стоит как scale. Поэтому мне можно поставить средний, применить. Вот, закономерность теперь гораздо лучше проявилась. Что представляют собой эти кружочки? Допустим, этот. Если у фильма рейтинг примерно 90, ну, мне кажется, 88 то у него в среднем примерно 50, ну или пониже, 40 тысяч оценок от пользователей. Ну, допустим, группа фильмов. Если в этой группе фильмов рейтинг критиков около 100, ну, допустим, 96 рейтинг критиков то примерно 50 тысяч – количество пользователей, которые поставили ему оценки. Мне кажется, что в данном случае график со средними гораздо более информативен, чем график с бинами, и тем более, чем исходный график. Я его уже переделал, поэтому его уже нет. Можно еще раз посмотреть на исходный график. Возвращаю value. То есть снова кружочек будет отвечать отдельному фильму. Каждый кружочек — это отдельный фильм. Снова. Вот этот график. Сильно неинформативный. Пройдемся по всем парам. 1x — и его y другой x и тот же самый y третий x и опять же тот же самый y y не меняется x меняется итак для года года выпуска это исходный вид графика это график с бинами тоже не очень информативный график со средними видна обратная зависимость то есть, чем фильм новее, тем меньше он успел накопить пользовательских оценок, что подтверждает мое э, исходное предположение. Рейтинг критиков. Исходный график где values бины и средние. Видим, что с ростом рейтинга критиков растет и популярность фильма. Причем, в этом диапазоне она растет скорее линейно, и потом ускоряется рост количества реценди-критиков. Не, не информативно, но более информативно, мне кажется. И вот еще более информативно. Здесь примерно линейная прямая зависимость. Ну и здесь она как-то рассеивается, но, видимо, ускоряется. Количество номинаций как-то совсем не информативно. Здесь какое-то сердечко, и от него брызги. Даже непонятно, все-таки растущий d то есть положительная зависимость, или наоборот. Здесь я для разнообразия использовал бины, цветовые. Ну и все довольно бледно, потому что концентрация здесь низкая. Только здесь более яркий цвет, потому что здесь больше всего оказалось фильмов. И средний опять нас выручают. Вот явная линейная зависимость, здесь некое рассеяние. Еще раз сравните. Вот некое сердечко неявное. А вот средний вполне показательно выстрелить. И примерно такая же история с количеством наград. Исходя из увиденного, можно предположить, что переменный год получит в регрессии отрицательный коэффициент. Все остальные переменные — положительный коэффициент. Но по графикам затруднительно сказать, у какой из четырех перемен с положительными коэффициентами коэффициенты будут выше, а у какой ниже. Поэтому мы не можем ограничиться визуальной оценкой. Составив представление примерно, приблизительное, об иском и закономерностях, мы переходим к математическому моделированию. Для этого у нас почти все готово. Но надо учесть, что линейная регрессия предполагает не самый простой алгоритм интерпретации тех коэффициентов, которые мы получим. Чтобы сделать интерпретацию отчасти более простой, понятной, отчасти более содержательный, нужно еще одну вещь сделать. Я называю это смещением переменной в ноль. Если какой-то из моих иксов, независимых переменных, не проходит через ноль, нужно сделать, чтобы он проходил через ноль. Очевидно, что переменная год не проходит через ноль в нулевом году нашей эры фильмы не снимались. Но для удобства интерпретации мне надо, чтобы переменный год проходила через ноль. То есть, чтобы 2007 было закодировано нулем. Ну, я напомню, фильмы начинаются с 2007 года выпуска. Поэтому надо закодировать 2007 как 0, 2008, следовательно как 1 и так далее. В СПС есть опции трансформации переменных. Поэтому эта кнопочка Transform. Здесь есть перекодировка, есть Compute. В нашем случае удобнее воспользоваться опцией Compute, потому что... Требуется всего-навсего из значения переменной вычесть ту дельту, которая отделяет минимум по данной переменной от нуля. Минимум по году — это 2007. От нуля, следовательно, отделяет дельта, равная 2007. Таким образом, я перехожу в компьютер беру исходную переменную год выпуска, вычитаю из нее 2007 и записываю результат в новую переменную nuvc2007. Прекрасное название. ну Вообще это я. я не поменял раскладку. Output сообщает, что операции выполнено успешно. У меня в базе появилась новая переменная. Е e 2007. Сам конце она появилась. Вот она. Есть еще одна переменная, которая не проходит через ноль. Это рейтинг критиков, потому что рейтинг начинается с одного балла. Значит, надо ее сместить в ноль просто вычтя из значения данной переменной единицу transform compute рейтинг критиков переменной metascore. Вычитаю единицу. Называю metascore 1. В вот outputе Появился отчет об успешном исполнении. И в базе, внизу, появилась переменная Metascore 1. Теперь эти переменные как бы закодированы. Допустим, в новой переменной рейтинг 99, это на самом деле не совсем 99, это 100 на самом деле. И рейтинг 0, где-то внизу там есть рейтинг 0 означает, что на самом деле у этого фильма рейтинг один. Это поможет интерпретации регрессионной модели, которая будет получена.